Здравствуйте, уважаемые партнеры, коллеги. Меня зовут Сергей Зеленин. Я являюсь соучредителем двух китайских экспортно-импортных компаний и также являюсь руководителем проекта food Начать свое выступление я хотел бы за слов основателя Alibaba Group Джека Ма.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 то вам нечего делать на китайской полке фактически, понимаете? Естественно, у многих наших производителей есть уже награды, призы. Это, это поможет, будет хорошим плюсом для продвижения продукции на китайском рынке. Но не нужно забывать о том, что у китайцев немножко другое восприятие. Они по-другому понимают, что такое сладкое. Они по-другому понимают, что такое кислое, острое. Для них наши конфеты они слишком сладкие ну сами посудите даже если вы сделали красивую красочную привлекательную упаковку а вкус останется как для китайцев не так скажем да то купит они это всего лишь один раз ну завезли вы контейнер товара но продали вы один раз его через какую-то сетку да? и ну а дальше то что Второй раз китаец запомнит этот товар, он больше его не купит. Поэтому это то, это очень важный момент. Второе. Это маркетинговые исследование. Соглашусь, не всегда они нужны, но довольно часто это лучше это сделать. Ведь результаты маркетинговых исследований позволяют лучше понять конкурентную среду, культурные потребительские особенности рынка, требования к продукту и условия законодательства. Мы уже э, проводили достаточно много маркетинговых исследований и хочу вам ответственно заявить, что в 90% случаев товары из бывшего СССР не подходят до китайского потребителя, то есть требуют серьезных доработок и изменений. Поэтому лучше это сделать. В первом случае адаптация продукта лучше провести просто э, дегустацию,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 Важно, перевод должен осуществлять носитель языка. Объясню. Китайцы сразу различают, когда, если перевод осуществляет переводчик русскоговорящий, ну, то есть э, из России. Перевод для носителей э, на тот язык, который переводит, должен переводить носитель языка. Это должен быть профессиональный переводчик, потому что перевод, например, водителя и перевод профессора да, они живут в одном и том же доме они решили написать на русском языке про одно и то же утро даже живут они в одном подъезде и поверьте мне написано это будет по разному и подача будет по разному так и вот есть еще одна проблема проблема в том что очень много мы получали информации каталоги презентационные материалы на китайском языке от наших партнеров, которые говорят, да зачем нам нужен перевод делать в Китае? Мы сделали это в России, в агентствах, в профильных агентствах, которые занимаются переводами. И мы посмотрели, и вот последний случай был, то есть один из последних случаев, это когда мы смотрели, и наши специалисты не могли понять, что, что вообще там написано. Там был чистый Google Translate, то есть непереводимая буква Г, Город да, сокращенное было, то есть она даже не перевели, то есть ее даже не перевели. С этим переводом было сделано много рекламной продукции, флайеров, роллы, выставочные материалы, то есть информационные. Было сделано много видеороликов на основе этих переводов. То есть понимаете, какие расходы понесли этот, этот производитель понес. Но это еще не все. Ведь еще страдает, еще ведь страдает репутация. То есть репутационные риски огромные, с таким переводом выходить нельзя. Ну, ну к примеру, вот. Э, примерно это будет выглядеть вот так. Дай тебе чистый мед, 500 грамм. Такое же, ровно такое же они видят перевод, когда делает это э, кто-то из наших соотечественников, имеется в виду из наших агентств. Возможно, они... Журничуют, возможно, их не профессионализм, это уже не важно. Важно то, что должен переводить именно носитель языка. Четвертое. Это защита интеллектуальной собственности. Наверное, все уже слышали, как предприимчивые китайцы зарегистрировали 13 товарных знаков наших производителей молока до того, как они получили аккредитацию для экспорта на китайский рынок. Это нужно сделать практически в самом начале пути. То есть ну, одновременно все это нужно делать на самом деле. Регистрация должна быть, по моему мнению, как на вашего, то есть реального названия торговой марки, так и перевод на китайском языке тоже нужно регистрировать. Регистрация занимает времени на сегодняшний день порядка года. Ну, иногда это бывает быстрее, иногда год, иногда чуть больше.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 Сказать, продвигали, что ли, практически 4 года. За 4 года то есть мы завозили, раздавали бесплатно, дарили подарки. И так у нас образовалась некая сеть. Сеть наших агентов, друзей, которые сейчас занимаются реализацией. Он продается в розницу до 150 юаней за 500 грамм. Вот за такую банку. Мы шли путем через бабушек и дедушек, которые, кстати, имеют да, очень большой авторитет в семье в любой, в любой китайской семье. Они попробовали, теперь они больше теперь они не хотят больше никакой мед другой, только наш. И постоянно покупают. И вот когда мы завезли впервые его а, тонну, то есть официально завозили когда, то эта тонна у нас даже разошлась меньше, чем за один месяц. Ну, естественно, мы, мы его раздали оптом, дальше уже пошла розница. То есть каждый на своем этапе зарабатывал свои деньги.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 Того, что я изложил это на самом деле серьезная и большая работа требующая больших сил вложений и времени свое выступление хочу закончить китайской пословицей не бойся идти медленно бойся стоять на месте всего доброго спасибо спасибо за внимание до свидания